Да бельги И это оно аккуратненько еще А то тут во все стороны летит Я в голову Да, аккуратно Не торопись У меня такое причина что у тебя бутылку сейчас съест Да, да, она вырывает ее. Не жадничай. Немного она съедает. Бутылочку нелегко. Ну ты ее всю бутылку скармливаешь. Нет Две-три где-то. А сколько тут? Двести грамм бутылки. Лапу дает. Да, да. А первый день мы не могли соску и в рот засунуть. Почти выставочная стойка. Ренговочку вынести. Хорошо, все, все, все. Хватит, все.